Теперь, когда все припасы доставлены, займись отстройка лагеря. Я воин, а не строитель. Кроме того, сейчас нужно разведать, что происходит на пути к городу Звенящей Воды. Мы будем ждать помощи друидов. Приказываю тебе заняться обороной лагеря. Но мы должны нападать, а не защищаться и отступать. Я выполню приказ воевода. Но лишь потому, что сам ты ранен и не можешь руководить обороной. Следопыт, запомни... Если в следующий раз ты не починишься, я навсегда изгоню тебя из войска. Всем здорово, ребят. Продолжаем прохождение. Я разговаривал с дрейдом дрейл нором. Магические порталы не действуют. И теперь мудрый пытается восстановить их. Когда порталы заработают, он переправит все наши войска в город. Всем привет, ребята. У нас сегодня продолжение по Героям Мечтожных Империй У нас просто миссия сразу начинается Прям быстро, спонтанно Вот, вот тут Просто миссия Одна из самых сложных для меня, по крайней мере Была всегда, вот, поэтому Будем стараться ее максимально Оперативно пройти Так Не знаю вообще Как получится, кентавры, кстати, пришли Так, копейщиков будем делать. Только копейщиков, потому что с деревом бороться смысла нет, и времени нет тоже. Так, железная шахта есть поблизости где-то? Не вижу пока вообще шахт. Слушайте, вообще шахт не вижу. Офигеть. Ты командуешь обороной? Тогда у нас для тебя важные сведения. Я слушаю, воин. Мы заметили нескольких черных колдунов, пробиравшихся к эльфийскому кладбищу. Я не знаю, зачем, но вряд ли они задумали доброе деяние. Но почему вы сами не остановили их? Ты же видишь, нас слишком мало. Я возьму солдат и пойду в лес. Нет, ты останешься здесь и будешь командовать обороной лагеря. Я хочу узнать, что задумали колдуны. Для чего они хотят осквернить могилы нашего народа? Только мой отец может решить, кому оставаться в лагере, а кому отправляться в разведку. Твой отец ранен. И не очень хорошо понимают, что происходит. Не спорь, я уже все решил. Со мной пойдет небольшой отряд. И эти разведчики. Да, да, да. Тут кладбище захватили. Сейчас будут поднимать и бесконечно отправлять. Поэтому мы возьмем с собой все-таки кентавров. Так, пункт сбора здесь. А, давайте так, и давайте-ка немножечко их сразу апнем. Нам нужна еда. Мы сразу же ставим, пожалуй, сюда... Яблоню Сами идем воевать вперед Да, вот они Прям бесконечной толпой будут идти к нам Поэтому нам нужно Максимально быстро их пронести Так Убиваем самое главное вот этих вот балбесов Личей Они уж больно сильно Нас выносят и пока кентавры разбираются с... Ой, слушай, я и эту девчонку с собой взял. Ну хрен с ним, ничего страшного. Так. Быстро, во-первых, закидываем туда молнию. Отходим немножечко, чтобы нас тут сильно так не проносило. Отходим сюда. Кидаем сюда ледяную магию. Чтобы максимально быстро с ними разобраться. Добиваем тех, кого не успели добить. И переходим на меч. Все, кентавров можно отозвать. Здесь уже я сам разберусь, потому что хрен его знает, когда придет нам следующая волна. превращают падших воинов в нежить. Как мы же это видели уже? Ты чего так? Все эльфы, погибшие в сражениях, становятся их солдатами. Как вообще можно победить таких врагов? Наши смерти лишь укрепляют их войско. Так, ну ничего взять нельзя, да? У нас? Для меня ничего интересного не подготовили. Танк, опять, кстати, танк. Ладно, пока вернемся Нужно заняться обороной лагеря В любом случае, в первую очередь Это приоритетная цель Так, э, далее, далее, далее Нет у нас, да? По-моему, я не вижу никаких Слушайте, по-моему, не вижу Так, оборона более-менее есть Давайте-ка мы все-таки пройдемся вот туда И чтобы к нам со спины не зашли, не дай бог Кстати говоря, тут отряд какой-то стоит Давайте с ним тоже, пожалуй, разберемся по-быстрому Черт и знает, чего у них уме там. Все, погнали. Встаем сюда, чтобы, не дай бог, с нами тут ничего не произошло. Так, это почти все. Здесь э, ставим еще улучшение. Да, металла не так уж и много. То есть мы в ресурсах будем ограничены. Если я все правильно понимаю, и я, ну я не вижу, да, нет шахт. Нет мест, куда бы я мог шахту поставить. Так, тут тоже ничего нет. Капец, их там, посмотрите, просто нереальное количество. И все хромые, самые интересные. Вот эти хр хр хромы, ребята. Раз. Готов, два. Так, атака. Кого? Поможем. Ёлы-палы! А откуда вы-то взялись? И посмотри, ё... Сейчас, ребята... Так, ну они нас вроде бьют не сильно, да? Это радует. Куда же вы, феечки-то, собрались? елки палки Ну-ка, быстро обратно. Кентавра всех убили. Нам нужно возвращаться. Так, забей на них. А, они пришли, я понял Они пришли не просто так, обалдеть, ребята Они пришли не просто так Всех кентавров завалили, вот тогда Так Забейте на них, забейте на них Просто забейте на них Есть еще тот, кто за ним бежит Да, есть, возвращаемся Черт с ним, пошли нам вот этих за раз нужно уничтожить сейчас очень быстро С этими, черт с ними Они же не идут к нам? Не идут Идут, идут, пачка идет Уходим, уходим, ребята, собираемся здесь Надо быстро пронести Надо в первую очередь разнести быстренько здание Блин, капец, слушай Я поторопился, Мне нужно было не с них начинать хорошо так что у нас проседает у нас ничего не проседает дальность атаки увеличим еще дальность атаки увеличим эти отряды они пришли а? да куда же вы собрались то куда они по одному идут не понимаю так, сейчас мы разберемся здесь с этими ребятами. И тут, в принципе, уже никого не останется. Слушай, как нам наваливают-то, боже. Что у нас по защите? У нас защита проседает сильно от дробящего. Давайте защиту от дробящего увеличим. Так, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Готовы. Все, уходим. Уходим, нужно срочно на защиту вставать. Пронесли, капец, пронесли. Эти не идут, слава богу. Скорее, скорее, скорее, ребят, скорее. Так, во-первых, давайте выносим... Это пульты, потому что они сейчас самые, самая большая беда у нас. Просто разнесли всех. Остались только мы. Все. Ну этих мы порвем, это вообще не беда, на самом-то деле. Готовы. Так пошли искать откуда они идут, вижу. Где у вас? Вот их штампуют, все, нашли место, где их штампуют. Так, пусть идут за мной, хотя стоп. Во-первых, располовиним всех. И погнали сначала быстренько добежим до того места, где вас делают. Мы очень медленные, а мы очень быстрые. Тут всех положим Туристов Главное, чтобы на нашей базе Все было нормально Так что самое главное, во-первых, нам нужно следить За этим моментом Ничего не пропустить Так, давайте, наверное, атаку увеличим Это не все, да? Да, вон еще где. Вот это здание, это мы не заметили. Близко они? Уже довольно-таки, да, близко. Быстро уничтожаем здание, все, и бежим. Бежим на базу. Встаем сюда и охраняем. Ух ты, ни хрена себя а вы тут здесь взялись. Встал какой-то отряд здесь. Тем более, надо сюда быстрее бежать. Так, есть защита. Ой, атака. Так, есть уже хорошо. Так, все, можно этим заниматься. Так, ну и с этими разберутся. Давай, давай, давай, давай его здесь наваливать. катапульты там делаются Да сейчас мы до них доберемся так основную пачку сразу забираем чтобы с ними долго не возиться кто-то дошел а ну э эти хрен с ними давайте сразу этот отряд тоже выщелкаем нам они не нужны. Эх, меч бы подлиннее, да? Цены бы не было. Блять, как быстро штампуют эти катапульты. Это смотри. Все, пошли быстрее. Быстрее сейчас все зачистим здесь. Все зачистим нафиг. Никакой заразы здесь больше не останется. Надо просто пробежать. Разнести быстро это здание, чтобы оно не бесило А потом уже и катапульты добить Все, можно катапульты убивать Представляете, сколько там этих ублюдков? Охренеть, сколько их там Такую пачку нарезали, а им все мало. Так, эти отряды откуда-то отсюда идут. Мы сейчас здесь тоже быстренько пробежимся, все зачистим нафиг. Эй, а чего не так-то? Так, пошли. Так, здесь пока ничего не вижу. С этим разбираемся. О, ко мне друид идет. Отлично. Сейчас начнет портал открывать. Наверное, это и есть то, о ком говорила Лана. Друиды просили меня помочь вам. Я Драйл Нор. Наконец-то! Ты откроешь порталы, чтобы войско перенеслось к горе мира? Магия порталов не действует и поныне. Я помогу вам иным способом. Вот волшебные семена. Мы посеем их на ближайшем поле. Не успеет солнце пройти половину небосвода, как из них вырастут могучие войны. Да, я знал одного такого. Его звали Старый Яси. Что ж, старик, начинай. Не так быстро, следопыт. Поле нужно охранять. Ведростки древа людей. Очень просто уничтожить. Нежить почует их. И обязательно нападет. Да, некому можно подать-то. Пошли дальше зачищать. Кого найдем, всех уничтожаем. Все здания, все, что находим, уничтожаем. Так, тут чисто, тут ничего, тут тоже ничего. Тут отряд стоит. Давайте его разнесем. И здесь вроде чистота, да? Мы, по-моему, тут все уже зачистили. Так, тут вроде как пусто. Тут пусто. Слушайте, ну баста почти не осталось. Блин, как долго сейчас сейчас придется, конечно. Они потому что все не в куче. Давайте их загрем вот так вот. Во! Пролазь, давай, давай, о, последними закрыли. Ладно, хрен с ним. Так, сюда, в самое скопление, раз, чтобы побыстрее убивать можно было их. Так, что у нас по базе, по базе, по базе, по базе? У нас металла больше нет, мы больше не сможем создавать войска. Это значит, нам придется в защиту вставать скоро самим. Вот эти должны быть ополовиненные, да, вроде? Да, хорошо идут. Хорошо. Отлично. Здесь уничтожен отряд. Здесь мы все зачистили. Здесь пока непонятно. Пойдем быстренько сбегаем. Да-то Нет, в принципе, все понятно. Тут тоже ничего нет. Вот здесь какая-то какая база, да? Это вот нами недобитая, наверное, база. А, смотри-ка. Это, видимо, оттуда. Откуда вот эти ребята тогда пришли? Вот они стоят. Ага. С ними тоже разберемся. Так, к вам никто пока не идет, по-моему, да? Так, здесь мы все зачистили. Здесь ничего, здесь ничего, здесь ничего. Да, там стоит только один отряд, судя по всему. Кенталр, кстати, один, нифига себе, в центре. К нему вообще пробраться можно, по идее, да. Потому что надо будет сходить. Так, лично. А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Давайте-ка сначала вот это вот отсюда достанем. Достанем еще как. Лично. Сюда быстро. Берем меч и идем их всех месить здесь. Здесь... Ох ты ж ⁇ лы палы. Смотрите, что нашел. Как же их тут до хера, боже мой. Сюда с отрядиком заскочить, конечно, для, на, на этот. И не париться. Так, немножко фей давайте добывать еду. Отсюда теперь выходят лучники. Так, стрелки должны никого не трогать ко мне, просто пройти, я так понимаю. Так, эту пачку сразу убиваем. Тут мне времени тратить Слушайте, давайте-ка, знаете, что сделаем Есть у нас магия интересная Конечно, от нее толку немного Но она, по крайней мере, сагрит, на... сагрит их сейчас Так, сюда к нам пока никто не идет Эти то, что идут, черт с ними Металла нет, металла нет. Ладно. Древние вышли. -ху -ху -ху. Хорошо. Быстро довольно-таки, кстати, они взрастили-то. Где Герой-то где? А как он там оказался вообще? их в атаку так э, древо людей мы скидываем всех сюда пусть они там стоят всех положили отлично опа смотри что творят так вперед нужно быстро снести это здание те, приближается с востока среди них некроманты личи. мы примем бой у вас не хватит сил к тому же твои воины устали после долгих сражений вы неминуемо будете разбиты старик действуют ли порталы я расплел нити темного заклятия чтобы порталы вновь исправно заработали так сейчас будет весело Нужно время. Подождать еще Пруд, пруд, прут, ребят, пруд. Начинают потихонечку переть на нас, товарищи. Вот, а, армия. Ничего страшного. Подождем. Смотрите, они нас игнорируют. Вообще игнорируют. Нам нужно вот этих вот... Во-первых, давай меч. Меч, меч, меч, меч, меч, меч, мужик, меч. Так, и вот этих вот, что стоят-то? Вот и все. Так, мы должны успеть. Забираем то, что тут есть. Ничего тут нет. Мне ничего не дали, прикиньте. Нас здесь, в принципе, просто быть не должно. А, с первого раза не взялось почему-то просто. Все, поехали. Давим дальше. Давим, давим, давим, давим. Нас туда не пускает, это что край карты или что? Мы не можем туда пройти. Ну все, раз мы не можем туда пройти, значит мы возвращаемся. Вот, кстати, из этого дерева надо что-то взять. Прихватить. Далеко? Ой, ребят, простите, простите, простите. Я ничего не могу с этим поделать. Что это такое? Все, забираем. Этот звук не изменить, к сожалению. Кстати, вот здесь шахты только были. Вам выносить будет. Просто. Да, как... Я не знаю, как. Сейчас минуту. Ребят, я пока уберу звук. Он... Он не убирается? Почему? Стоп, настройки, настройки. Громкость музыки, если мы уберем. Они перенесли эту срань куда-то в другое место. И из-за этого я ничего не могу с ними сделать, с этими порталами. А этот портал просто выносит к чертовой матери все. 54 монетки. Хорошо. Так, еще раз настройки проверю, что-то звуки немножко побольше. Они вынесли почему-то эти порталы отдельно. Сюда... Все, успели. Не слишком хорошо, но я вас в горе мира. Так, мы прошли эту миссию. Ребят, капец, сори, я не знаю, какого хрена и как вообще с этим бороться, но ничего не поделаешь. Вот, как-то так получилось. Но это звуки, видите, их нет почему-то настройках, я не могу убавить эти порталы. Как чуть-чуть что-то происходит, все, капец, блять. Аж... Ой! Уши закладывает. Вот, миссию мы прошли. Я сквозь портал Rehunt отправляется к горе мира. Вот, портал мы собрали, сейчас все войска, соответственно, туда попадут И мы куда-то там улетим Куда мы улетим, мы узнаем в следующей серии Вам спасибо, что смотрели Если понравилось, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, прожимайте колокольчики, чтобы ничего не пропустить И подписывайтесь на группу ВКонтакте Также я там выкладываю все самое интересное Вам спасибо огромное Всем здоровья, любви, удачи Пока